Всем привет! Сегодня у меня рождественская тема, а именно рождественский венок. Я его буду делать на основе швейцарской меренги, она у меня уже готова. Подробная ссылочка на приготовление будет под видео в описании. Я подготовила пергамент, здесь уже у меня начерчен круг. С помощью белой меренги, здесь у меня обрезан уголок примерно сантиметр, я сделаю ангелочку он у меня будет один в центре. С помощью ложки воды я сглажу то, что мне не нужно. Сделаю основу. Часть я окрашу так немножко в серый оттенок просто придать. То есть я добавляю каплю черного гелевого красителя водорастворимого. Сюда добавлю. Сухого. Мне понадобится пищевая пленка. Выкладываю сюда два цвета меренги. Заворачиваю. Беру насадку травка, любая подойдет. Обрезаю с одной стороны пленку и помещаю в кондитерский мешок с насадкой. Небольшую часть окрашу сухим коричневым красителем. С помощью белой меренги отсажу хлопок. Коричневую меренгу ложу в основной мешок. И дорисовываю коричневый полосочки Значит, Я не меняла насадку, вот этой тоненькой трубочкой я сделала кучеряшки, нарисовала здесь вот этот веночек на голове. Поменяю насадку на розу, насадка для розы, здесь лепесточек маленький, буквально 8 мм, и этот же цвет коричневый буду использовать. Я отсажу шишки простым способом. небольшого размера здесь буквально три с половиной сантиметра диаметр вот такие лепесточки давлю и отрываю давлю давлю перестаю и отрываю как бы так закручивая и постепенно насадку приподнимаю вертикально чтобы закруглить и сделать верхушечку Вот такая небольшая шишка. Осталось немного меринги, поэтому я добавлю сюда, наверное, немного ягод рябины, либо калины. Окрашиваю с помощью гелевого водорастворимого красителя красным. Испачкаю пакетик внутри. С помощью золотого кандурина придам немного блеска. Сейчас отправляю сушиться в духовку при температуре примерно 60-80 градусов в 1,5-2 часа. Возможно, большие детали будут сушиться дольше. Прошло 2,5 часа, без абсолютно сухое. И уже остыло у меня. Возьму кондонину, разбавлю водкой. Снимаю с пергамента. Вот такой получается венок. Диаметр его примерно 20 сантиметров. Вот такой рождественский венок у меня получился. Всего-то из белка и сахара. Можно сделать такие заготовки для тортов заранее, потом просто уложить и подарить. Хранится такое безе 14 суток. Кому идея понравилась, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Всех с наступающими праздниками. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.